Я решила завести блокнотик для хряся Я так его и назову. Блокнот хряся Принято. Я себе тоже заведу. У меня, кстати, потом, я, потом я этот блокнотик буду переводить в посты. Великолепно.